Всем здравствуйте! Хотела сегодня поделиться с вами рецептом салата, который я буду готовить для праздничного стола. Для него нужно будут вот такие вот простые ингредиенты. Это свежие огурцы, болгарский перец, фасоль, вот такая консервированная, красная желательно, грамм 400 мяса, я его порезала соломкой, вот так вот соломочкой, будем его жарить, красный перец, такой обычный перец. Соевый соус. Листья салата. Одна головка репчатого лука. Помидор свежий. Грибы маринованные. У меня домашние. И три зубчика чеснока. Вот они, три зубчика чеснока. Так, ну, по ходу дела. Дальше уже потом увидите, что как нужно будет принять В первую очередь будем жарить мясо. Нагреваем в сковороду. Наливаем туда подсолнечного масла. И вот таким образом жарим его на сковородке. В масле. До того до момента, пока оно не пожарится. Пока жарится мясо, я приступлю уже к нарезке овощей. Буду резать соломкой, такой, не сильно крупной, средней соломочкой. Вот так вот нарезали сладкий перец. Лук полукольцами уйдет в жарку с мясом, тогда мясо уже приготовится. Вот мясо уже поджарилось. Сейчас я буду добавлять лук и поджарю немножко еще лук здесь. После добавим 3 ложки столовых соевого соуса. И так все две минуты жарим полным Вот таким вот узорчиком. Это я делаю обратной стороны вот этой терки. И замаринываем их на минут 15 с солью и с красным перчиком. Чуть-чуть посыпем. Дадим ему постоять минут 15, чтобы они его отдали. Потом уже добавим их в салат. Вот я нарезала этот. Э, красный перец. Открыла фасоль. Вот нарезала помидоры. Соломкой тоже. Чеснок выдавила. Вот добавила мясо, фасоль. Я думала, у меня красная, оказывается, у меня белая фасоль. Ну, ничего страшного. Вот такая вот красота получилась. Целая чашка салата. Чуть не забыл добавить грибочки. Я, пример... я их в таком же А, сейчас я их немножко нарежу и добавлю. Вот так он вы... выглядит в готовом виде. Салат уже готов. Очень красиво смотрится на столе. Можете готовить смело. Подавать его как праздничному столу, так и просто за обеденный стол. Всем спасибо за просмотр.